Шалом, мир вам! Тема сегодняшнего послания – «Непрощение и всем злейших». Мы много раз рассуждаем по поводу непрощения. И мы часто обижаемся, часто что-то в нашей жизни происходит. И в действительности, может быть, не всегда мы готовы простить. Но как важно на самом деле прощать. Эта тема, она неоднократно поднимается Иисусом в Евангелиях. И это очень важные моменты, которые нам стоит рассматривать. Сегодня мы посмотрим один из моментов. Давайте вспомним, как Иисус говорит в нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, 6 глава 12 стих. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. Мы видим, что Иисус говорит о том, что есть некая взаимосвязь между тем, когда мы прощаем людям, и Бог через это прощает нам также. Есть некая взаимосвязь. Наше прощение по отношению к другим должникам да, ведет к тому, что Бог прощает нас. И сегодня, знаете, я вспоминаю историю, которая произошла во время одного из субботних наших служений. Во время того, когда было поклонение, мы молились, я вел общину в молитве. В это время один пожилой еврейский мужчина, которого звали Юрий, он часто и регулярно вообще посещал нашу общину. Он в действительности возрастал в вере. И это было видно, он интересовался, он молился. Вдруг он начал метаться по залу. Вы знаете, он бегал с какими-то криками. И вдруг он ринулся на сцену. В это время братья его задержали. Я подошел, и было видно, что он одержим. Мы начали молиться за него. Через короткое время бес оставил его. И знаете, я обратил внимание, имея некий опыт в молитве за одержимых, я обратил внимание, что с ним произошло так же, как было написано в Луки 11 главе 14 стихе. «Однажды изгнал он беса», это сделал Иисус, «который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился». Имея некоторый опыт, я обнаружил, что когда бес уходит из человека, то человек может произнести имя Иисус. Но в тот момент, когда бес находится в нем, человек не может произнести имени Иисус. И я всегда так проверяю одержимого, я говорю, скажи Иисус. И если человек не может произнести имени Иисус, значит бес продолжает его держать. Как только бес его отпускает, Человек может свободно произнести имя Иисус. Так же было и с Юрием. Когда он произнес Иисус, без его оставил, и он был свободен. Потом я беседовал э, с Юрием. Беседовал и выяснял, в чем же причина и в чем же проблема на самом деле этого происшествия. Суть вопроса заключалась в том, что выяснилось, что Юрий имеет непрощение. И вы знаете, вопрос не просто был, что он не мог простить, он ненавидел своего отца. Его отец 40 лет уже как умер, но ненависть по отношению к своему отцу и непрощение к нему жили все эти годы. Мы с ним беседовали, я сказал, вам нужно покаяние, вам в действительности нужно покаяться в том, что вы не можете простить, просить Бога, чтобы он освободил ваше сердце и дал вам прощение. И вам нужно покаяние за ненависть, которую вы имеете к отцу. Да, отец вам сделал очень плохо в жизни. И вы имеете, с одной стороны, право ненавидеть его. Но на самом деле мы видим для того, чтобы нам Бог простил, чтобы мы имели свободу, нам необходимо, чтобы мы сами были в таком состоянии свободы, и мы могли простить другого человека и удалить всякую ненависть. И к тому же я сказал Юрию, вы знаете, Иисус сказал в Евангелии от Луки в 11 главе 24 по 26 стих. Когда нечистый дух выходит из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит, возвращусь домой, откуда вышел, и придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Юрий послушал меня. Вы знаете, он сказал, что я не готов сейчас просить моего отца, и я не хочу даже об этом молиться. И он был очень категоричен. Я еще раз и еще раз пытался объяснить ему. Я еще сказал ему, ну давайте посмотрим еще раз Писание. Смотрите, что Иисус сказал после молитвы Отче нас, там же, в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 14 по 15 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Я говорю, есть эта взаимосвязь. Непрощение не позволяет дать прощению Божьему в твою жизнь. Вы должны серьезно задуматься об этом. И это большая проблема. Потому что не прощение. Оно как открытые двери для дьявола, который приходит в вашу жизнь. Юрий ушел. Вы знаете, через некоторое время он появился вновь в субботу во время служения. Он пришел, мы молились, мы поклонялись, и вновь без начал действовать в нем. В этот раз этот пожилой человек, он имел большую силу. И в действительности несколько таких сильных братьев они не могли его даже сдержать. Я подошел, мы начали молиться. Молитва продолжалась гораздо дольше, чем в первый раз. И было видно, и чувствовалось в действительности в духе, что бес этот, он сильнее, чем был прошлый. Бес был изнан. Юрий произнес имя Иисуса, и вновь состоялась эта беседа. После беседы он категорично сказал, что он не готов простить. И я сказал, «Вы не видите? Ваша ситуация ухудшается». Бес возвращается, и он возвращается и становится сильнее и сильнее, и вам становится только хуже. «Неужели вы хотите хуже для себя?» Услышьте то, что говорит Писание. Услышьте то, что говорит Бог. Он говорит, что необходимо простить для того, чтобы быть самому прощенным. Вам нужно закрыть эти духовные двери, чтобы бес больше не приходил в ваш дом. Ваш дом должен быть заполнен Духом Святым для того, чтобы он не был пустым. Вам необходимо покаяние, примирение с Богом. И чтобы в действительности дом ваш, который сегодня был освобожден, Выметен, был наполнен Духом Святым, чтобы бес больше не вернулся. Он посмотрел на меня и сказал, «Я все понимаю, но я не могу простить своего отца». И он ушел. знаете, прошло некоторое время, долго его не было, и он пришел на служение. Во время поклонения и молитвы бессильно схватил его. Он мчался к сцене, и пятеро братьев, крепких, сильных братьев не могли удержать этого пожилого человека, который еле двигался, когда не было держим. Они взяли его и держали и не могли ничего прямо справиться с ним. Он разбрасывал их в разные стороны. Я подошел, мы начали молиться. Это была долгая молитва. Бес покинул его. и Это было видно в духе, и так даже физически было видно, что это уже было сильный, сильный, может быть, в действительности пришедший семью другими или еще большими бесами, но который уже давал ему огромную силу выдержимости, который разбрасывал людей и творил невероятно. Бес покинул он произнес иисус обмяк пришел в себя мы вновь говорили с ним и знаете я уже ожидал что сейчас осознавший всю действительности тяжесть горесть происшедшего этот пожилой человек найдет в себе силы для того чтобы сказать иисус прости меня за мою ненависть Господь, прости меня за мое непрощение, попросить прощения у Бога, попросить того, чтобы Он дал Ему силы, и простить своего Отца, который, я понимаю, в действительности принес Ему большую горечь. И эта необида живет столько лет. Юрий, пришедший в себя, посмотрел на меня, и сказал, мне становится все хуже, но я не могу простить своего отца. После этого он ушел, и больше он не посещал наше собрание. Вы знаете, Писание говорит таким образом, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Непрощение, оно держит открытую дверь для всяких демонов и бесов, которые могут прийти в нашу жизнь. Непрощение не позволяет возможным дать Богу простить нас. И это плохо, это ужасно. И я призываю вас, дорогие, к тому, чтобы в действительности, если сегодня в вашем сердце есть непрощение, услышьте то, что говорит Иисус. Простите должников ваших. Для того, чтобы Бог имел также свободу простить нас. Это закономерность духовная. Мы прощаем и даем свободу Богу прощать нас. Пусть Бог благословит каждого из нас, потому что непрощение открывает двери, и если даже дух был выгнан, он может вернуться в семь раз сильнее, и это будет куда хуже, чем было в первый раз. Итак, пусть Бог благословит каждого, чтобы каждый нашел в себе силы для того, чтобы простить, быть прощенным и быть свободным. Во имя Ишуа. Аминь.